Не самые светлые времена наступили для штурмовых винтовок. В подавляющем большинстве люди продолжают использовать пистолет-пулеметы в рейтинговых боях. Ребаланс оружия хоть и внес определенные изменения в игру, но в целом ситуация с ППшками не изменилась. На смену QQ9 пришел QXR с Бизоном. call of пистолет-пулемет Mobile. Качай, играй, подгорань. Но что если я вам скажу, что с этими приятелями можно бороться? И как раз таки в этом киноматериале мы узнаем лучшего кандидата на этот пост. Здорово, мужские мужчины! Этот сезон должен запомниться не только нервом снайперских винтовок, чемпионатом, ну и тем, что на данном киноканале 50 тысяч брата-братьев. Всем спасибо, медленно, но верно движемся к сотке. Так, что я хотел сказать-то? А, в общем, нам камбэкнули две крутые штурмовые винтовки, которые могли бы остаться в тени. Но спасибо рейтингу и вам, господа, что посоветовали мне обратить на них свое внимание. Я же в свою очередь советую вам обратить внимание на канал Лумумба Румумба, на котором вы найдете гайды и челленджи, сборки на пушечки и тесты на сборки от киберспортсменов, туториалы, обучалки и, конечно же, конкурсы. Так и сейчас Владос зарядил конкурс на четыре боевых пропуска и я обязан вам о нем рассказать так стоп я же уже рассказал короче мужики залетайте к ладосу чекайте киноматериалы и участвуйте в движа движе по ссылочке в описании почему я сказал что нам камбэкнули две штурмовые винтовочки начнем с каэна 44 -го. Девять месяцев назад я делал по нему киношку, в то время в рейтинге была тотальная доминация штурмовок и конечно КНН был флагманом среди своих одноклассников. Потом всю эту историю пофиксили успешно и продолжительное время с Каэном никто не бегал. И знаете, сейчас как-то странно получается. За рейтинг держите, пожалуйста, эпический скин на КН, Рулеточку легендарную на Каэн тоже держите. В общем, все намекает и говорит о том, что к данной штурмовке надо присмотреться. Теперь, что касается Айсвала, Он сам по себе хорош, но в этом сезоне он стал еще лучше. Модуль увеличенный магазин теперь имеет 35 патронов, 30. Многие могут подтвердить, что айсвал хорош против пэпочей, так как темп стрельбы позволяет воевать против этих злодеев. Сегодня преимущественно мы будем рассматривать рабочую дистанцию на штурмовочках от 10 до 30 метров. И по старой доброй классике прямо сейчас, мужики, черканите в комментариях, что же будет профитнее. КН-44 или айсвал? В конце киноматериала, как обычно, проверим, кто из всех здесь присутствующих является правнуком Ванги. Начнем с Каенщи. Убираем у него все модули и смотрим урон на 10 метрах. В ноги, туловище и руки прилетит ровно 26 единиц дамага, в голову 31. Айсвал на таком же расстоянии бьет в ноги 25, в нижнюю часть модельки тоже 25, в руки 27, в грудь тоже 27 и в голову 37. Я когда сравнивал эти значения, подумал, что на этом можно заканчивать данное противостояние и делать очевидный итог. Но что-то меня двигало вперед и я дальше продолжил данное сравнение. Переходим к дистанции в 20 метров. КН-44 лишь на 2 единицы теряет урон по модельке, кроме грудака, туда 26 прилетит и головы там 28. Айсвал же в ноги, пах, живот и руки будет бить 22, в грудь 24 и в голову 33. На этом расстоянии специальный автомат уже немножко начинает сдавать позиции. Предлагаю, далеко не бегая, заодно проверить расстояние в 30 метров. Как ни странно, но у Каэныча сохраняется урон, и он выдает точно такие же показатели, как и на 20 метрах. И это поистине крутой результат для штурмовочки. Теперь давайте взглянем на оппонента. В ноги, в нижнюю часть модельки и руки прилетит 19, в голову 28. Окончательно расклеился специальный автомат на дистанции, но так уж и быть, на на 5 метрах мы тоже чекнем урон только чуть позже. Переходим к моей любимой части кино сравнения. Будем смотреть дефолтные скорости целого блока параметров. Еще разочек хочу напомнить, что все проверяем без модулей. Ну что, пора чекнуть спринт. Погнали! Вальчик оказался полегче, это еще лучше видно на замедленном повторе, это радует. Но на этом наши испытания не заканчиваются, теперь смотрим стандартный АДС. Так, еще разочек посмотрим. Интересно получается. Оказывается, скорость прицеливания у данных пушек абсолютно одинаковая. Среди всех моих киносравнений это первый случай, когда АДС идентичный. Так, хорошо, погнали дальше. На очереди у нас скорость перезарядки. На замедленном повторе на первый взгляд видно, что по анимации Айсвал быстрее перезаряжается, но это всего лишь на первый взгляд. Стрелять раньше после перезарядки начинает КН-44, еще разочек можете в этом убедиться на повторе. Теперь чекаем рисунок стрельбы и отдачу данных ганов. Не могу сказать, что кто-то из них сильно выделяется по контролю, очевидно, что у КН-44 заносит больше в левую сторону при спрее, а айсвал в правую. Если учесть темп стрельбы, то вертикалка будет агрессивнее у айсвала, а вот горизонталка немного больше шалит у кн -а. Так что этот параметр мы запомним, но кому-то за него бал присуждать мы не будем. Теперь, господа, извольте взглянуть на стрейф данных пушек. Отдельно хочу сказать спасибо вратобрату из комментариев, которые рекомендуют. Рекомендовал мне проверить скорость стрейфа именно таким способом. Смотрим. Айсвал быстрее финиширует и дает нам понять, что стрейф у него маневреннее, чем у Каэна. Пора вернуться к значениям урона на дистанции и, как я говорил, давайте взглянем на дамаг 5 метров. Каэн везде лупит 26 и только в голову 31. То есть это точно такой же урон, как и на 10 метрах. Айсвал же в ноги, пах, живот, руки лупит 28, в грудь 30 и в голову 42. Это просто мега экстремальные значения урона на такой дистанции. Эти показатели даже больше, чем у QXR и Бизона из прошлого выпуска. Специально для тебя в конечную заставку я вставлю этот видеоматериал, чтобы ты смог с ним ознакомиться. Так, теперь пришла пора ознакомиться с Time2Kill. Я думаю всем понятно. Понятно, что на 5 метрах выиграет Айсвал, так как урон у него значительно больше, на 10 же метрах ситуация точно такая же, а вот на 20 метрах значения почти что уравниваются, но на какую-то миллисекунду Айсвал быстрее сбривает противника, чем КН. На 30 метрах само собой выигрывает уже КН-44. И что же у нас получается? Time to kill до 30 метров лучше у АС Вала. Свыше этого расстояния лидирует кн Кстати, на нем не получится адекватно убрать горизонталку, поэтому если вы будете спрейить на такой дистанции как 20-30 метров, то после 7-8 отстрелянных пуль ствол начнет уводить по горизонтали сначала вправо, потом влево. Когда будете составлять сбор на КН, то обязательно берите модуль на ренжу. хорошо подойдет ствол Ренджер. ну а дальше смотрите по себе. Я, например, пока что путешествую с такой вот комплектацией модулей. И лично меня все устраивает, с горизонталочкой у меня пока что получается бороться. Пришла пора поговорить про наши выявленные плюсы. Контроль у данных пушек плюс-минус схож, у каждого свои особенности и нет явного фаворита. Перезарядка быстрее у КН-44, Спринт и Стрейф лучше у Айс Вала, и полезный тайм ту килл до 30 метров тоже за ним. Очевидно, что специальный автомат в данном киносравнении выигрывает. Хотя КНН тоже очень хорош, и как мне кажется, то, что из себя сейчас представляет АСВАЛ, говорит нам о том, что это лучшая штурмовая винтовка на ближней дистанции. Я бы добавил, что это гроза пистолет -пулемета. Данный ствол универсален. К тому же у него есть и встроенный глушитель, то есть тратиться на обвес для скрытности нам не придется. Сборка с прошлого раза у меня не изменилась. Как обычно, это 200-миллиметровый ствол, боевой приклад, тактический, Лазерный прицел, большой увеличенный магазин, а также рукояточка на контроль. Вполне себе стабильная комплектация с хорошим контролем и неплохой подвижностью. Специальный автомат ⁇ это хорошая альтернатива уже заезженным ППшкам, хотя по сути Айсвал по темпу стрельбы, подвижности и урону очень сильно на них смахивает. Но это уже совсем другая история. Кстати, мужик, как думаешь, какая штурмовка сейчас самая лучшая в этом сезоне? Ты можешь попробовать вангануть, ибо я потихоньку готовлю уже традиционный топ штурмовочек. Надеюсь, ты правильно применишь всю полученную сегодня информацию и с новыми силами ворвешься в бой. Только сначала не забудь шибануть кулаки, и чёкей? Ну все, жму руку, брата-брат, с тобой все это время был Огненский.